Всем привет! Щенок Масара, порода Акита Ино, которую подарили японские собаководы фигуристки Лина Загитовой, отправился в Москву. Щенок отправился в поездку в сопровождении японского политика председателя общества охраны собак Акита Ино Такаси Энто. В дальнейшем по приезду в Москву ожидается церемония вручения нового питомца фигуристки Загитовой. В церемонии может принять участие премьер-министр Японии Синзо Абе. Напомним, спортсменка попросила родителей в случае победы на игры, разрешить ей завести Акита Ину. В соревнованиях Загитова завоевала золотую медаль. Позднее стало известно, что администрация Японской префектуры Нигата и Общество защиты собак Акитаину подарил спортсменке Щенка. Напомним, Масару переводится с японского победа Масару родилась 15 февраля этого года. Эффект Загитва выслал новую моду на собак породы акито Ину в Японии. После того, как золотая медалистка зимней олимпиады Алина Загитва получила в награду щенка породы акито Ину, это привело к настоящему бомбу популярности этих собак. В Японии число зарегистрированных собак породы Акито уменьшилось с 46 тысяч в начале 70-х до 2700 в 2017 году. Теперь японские заводчики надеются, что успех за рубежом поможет им сохранить эту необычную породу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!